Где-то а, в Неваде. Слушай, идиот, либо ты даешь нам эту... Б... комнату, либо я ставлю тебе одну звезду на елпе, сука! О, мой бог, ничего я тебе не дам, либо плати, либо проваливай! Этот мотель называется клоунским, но сейчас кучка клоунов вошла в мою дверь! Как ты... Меня назвал мудила, да я сейчас надеру твою сучу задницу! Лучше тебе дать эту блядскую комнату, или я тебе глаз на жопу допету и боргать заставлю. Что он сказал? <плес> Что он несет? Я не говорю по-такабельских!